здравствуйте дорогие друзья с вами разы мы видим 2 600 бон дали, примерно я точно не скажу Тут, наверное, написано должно быть закончился этот вэшный не ничего не указано ничего вроде бы не указано добавлены награды акционная металль какая-то что то Участник события. Железный век. Добавлена декаль. Квитанция. Золотая жила. Добавлен стиль. Так. того, Что мне нравится в ВГ. Чтобы получить танк. Который я хочу. К примеру. Вот ВК хочу. К обмену. 4000 бон. И полторы тысячи очков. Ну это условное количество. Смотря сколько. Какое время. Ну суть не важно. Ну чтобы мне получить танк. Мне надо отдать 4000 тысячи бон. И полторы тысячи очков. Ну а зачем 16 тысяч ходил? Ну это типа, ты по-любому должен отдать 4 тысячи бон, чтобы получить наградную технику. Ну это ВГ, ну это только с у шимпанзе могли такое придумать. Ну потому что у меня другого объяснения нет. Так, получаем. Сейчас посмотрим, что мы еще, кроме техники, сможем купить за те очки, что у меня останутся. Выбрали вы кашечку. Личные очки славы 954. Ну, конечно же, стиль M60. Так, и боны мы покупаем. Что можно еще купить? Боны, не прямо. Я бы кредиты купил, конечно, но... Боны в приоритете. Че не могу сразу выбрать, к примеру, там 5 штучек сразу. Оп, купить, но... Ну, я должен по одной покупать это, ну дебилизм так и того 1800 бон 7 дней прем аккаунта 300 тысяч кредитов стильно м 60 вк 7201 мы играли с 7 вечера до ну часу ночи примерно так получается 6 часов я тратил 84 часа я потратил. Считайте, 4 дня жизни я потратил на этот ивент. Много или мало? Мало или много? Игру тратить время? Я не знаю. В 2022 году кто-то еще играет в это. Кстати, подскажите, какую оборудку ставить на ВК, пожалуйста, если кто-то... Кого-то есть ВК, и он уже на нем откатал очень много боёв. Горит, не горит ВК? Как? как он себя чувствует в боях? Насколько он крут? Пожалуйста, напишите мне. С вами был Розе, всем до новых встреч.